Продолжение вчерашнего дня, приехали мы сегодня в Миротермо, попариться, погреться, расслабиться, сейчас, короче, стоим в очереди, смотрите. Даже на улице еще будет дальше, потому что сегодня суббота, выходной день, еще и праздничный, скорее всего, сегодня народу будет очень много. Ну, сейчас купим билетик, пройдем, покажем, что там внутри. Все, короче, прошли мы кассу Смотрите Полностью за все За двоих отдали 6700 Это зона бани Аква И еще и зона тишина За халат 200 рублей Ну вот и все На двоих за весь день 6700 Короче, кабинки практически Как и в любом аквапарке Закрываются вот На магнитный ключ 102 моя кабинка 102 номер браслета Сейчас раздеваюсь, душа полоснусь и пойду туда. Короче, туалет типа сортир. Раздевалка, да, душевая. Ну сейчас я быстренько ополоснусь. Сейчас, короче, пройдемся, посмотрим. А потом уже будем купаться, париться. У нас целый день впереди. Взяли мы безлимитный отдых на двоих. Какие дупы. Один раз, если вы ее пропустите, вы не сможете больше Куда еще сейчас записаться? Янтарный пляж. Можно 35. Да, давайте на песочную терапию сходить, посмотреть, что такое Янтарный пляж полежать там. Как же нам сюда помнить? Почему нельзя какие-то давайте бумажечки? Записи вот. Да. 35 и 12:45. Да, в 10.35 вы записались на песочную территорию, а это янтарный это? пляж, это вот сюда а. поднимаетесь, наверх, проходите через парнике, в браслетикам Это раздавок. уже, кстати, скоро будет, да? В 10.35, да, да скоро. 10 да, И куда там как-то Давайте. В 10.35, 10.50. Идем в зону тишины на Афура. Что это такое? Если вы не оплатили зону тишины, то есть по браслету, вы туда не проникнете. Здесь все предусмотрено. Это вот эта фура? Она что, бурлит-то или что? О, Вы знаете, непривычно так. Это, короче, по типу фурака японских Вода горячая, реально горячая. Это, а кажется, что то так займешься? А что тут так темно, ну, да, да, такая приглушенная темная атмосфера, короче, чтобы расслабиться. Реально мятный напиток. Как это называется? Янтарная зона, да? Практика? Короче, Сейчас валяюсь в янтарной пещере Как девушка вам объяснила, вот эта крошка янтарная вот, Она при нагревании выделяет какие-то полезные вещества Ну и тут короче, лежишь, ингалируешь вот эти все. И наблюдаешь видеопрактику Практика, практика, занятия, медитация Везде, короче, здесь в этой зоне надо полушопотом говорить. Натуральный янтарь интересный или нет, а? Можно себе угу, трусы, носы, <свят> <свят> Ну правда, знаете, здесь запах такой необычный. Может правда этим янтарем пахнет. Пьем воду, короче, с кислотой. кислотой Посмотрим, что там еще записаться можно Вот опять же зона бани Если вы не приобрели сюда э, Не оплатили, короче, эту баню Проникнуть просто так вы сюда не проникнете Все, в Камам пойдем? Мы не посмотрели. Нет, тут тоже ничего не снимешь походу, да? Ну конечно. Влажность. Кстати, стены горячие. И плита там наверняка горячая, да? Да нет. Если в сравнении с Новосибирским аквапарком, с тем вот э, темным камамом, это тоже достойно. Все время приходится протирать. Ладно, короче, тут ничего особенного. Парилка и парилка. Камам как хамам. Здесь, короче, можно грязями намазать С крабами всякими разными. А ты что здесь стоишь? А там, короче, грязи есть это. Пойдешь грязью, мульзякать? Вы не будешь добавлять грам? Нет. Я горячий был. Должно быть. Сейчас посидим, попьем чайку, посыха мама. А потом пойдем в заум еще сходим. Ну, вот видите, есть русская баня, шунгитовая. Баня-горница, зона контрастных процедур. хама мы вы видели, да, есть зона отдыха с горячим чаем. Кстати, вот это японская фурокэна. Ох ты, это контрастно, это холодная вода. Тут около бани тоже есть зона отдыха, также с горячим чаем. Что там такое? А? Я думала горчица, это горница. О, жить -то это тоже там наверное народу будет Ну Ладно, подождем, пойдем пока вы... много... Пошли. в Давай. давай. сразу упало. Кстати, вот тут лёг, не так жарко, да? Это русская баня. Что здесь, русская баня. Да, здесь русский дух, здесь русский пахнут. Там как колокола слушай, сделаны, да? Что это такое? Может, оттуда парят? Да? Нет, там камни греют. Ладно, короче, лежим. Варимся Делай упражнение, да. Снимаю. Да. Тут можно вот упражнение делать. Он нам там показывает, да? я тебе тоже возил. Ладно, короче, лежу, отдыхаю. Так, в узкой мы были в Сейчас попробую проникнуть в другую. Может, там народ рассосался, а может, и нет, скорее всего, нет. Что там, все, битком. Забитый. Ух ты, нифига себе. Как на русской печке, короче, сидишь. И все ну, так. Таким короче, вот давать водичку, можно. достаточно будет, скажете. Еще один раз. Еще? Что еще? Ван, лейте, трейте, улейте. Ага, Или еще надо? Хватит, давайте последующего. В русской бане три. Вот здесь, да, в этой бане можно поддавать пары. Да, ребята, здесь точно лучше, чем там. Там нельзя удулить. Вот ну, Давай. Давай скорее, а то я остынусь. Ой. Давай, я в тупой Давай, давай, давай, давай, давай. Классно? Ой, классно. Ну, давай, я тебе подержи. Ой. Давай. Помню Новосибирский аквапарк, какая там температура была И там емкость купили, знаете ли лет... Головой, головой! <смех> Фу, О, что же классно, да? Шунгитовую, пойдем сначала попьем чай Ну вот, короче, видели? Вот Сейчас могу констатировать, что вот эта русская баня, в которой можно подавать воду и париться, она пока что самая жаркая. Еще пока не все мы исследовали. Я снега вам страю. Да. Что-то он тут как-то вело сыпется, снега-то мало. И стратили весь. А. А, все, все, Мне, пожалуйста, полстаканчика чая. У -у -у. Пошли, вон там стойлик есть. Фу. Да, вот можно присесть. Ой, бобить, шу -шу -шу. Да, эта баня называется горница, где можно париться с вениками. Там внутри табличка висит, и что пар. Да, можно подавать пары и покупать веники на рецепции. Там можно приобрести. Как да, интереснее, наверное, будет, если на улице минус 30 ты вынырнул, и башка сразу корка покрылась, да? Не. Помните, мы в кедровке были. Там тоже уличный бассейн был. Но там вода не настолько была теплее, чем здесь. Да, особенно прикольно, знаете, вот ветрище прям дует, и ты раз, и моську согрел, опять вынырнул. Ой. Водичка реально теплая, да, классно, можно здесь купаться и подольше посидеть. Ну, а сейчас пойдем... Кафешку покушаем, посмотрим, чем кормят, как вкусно. Какие цены? Да. Салатик хочешь? Я не знаю даже. Мы Давай мы, салатик. Вон селедку под шубу возьми. Спасибо. 45 25, Какой хочешь Ну вот, видели, на двоих покушать 1100 Ну вот смотрите Сейчас сидим, после обеда отдыхаем Просто расслабиться, чая попить горяченького Хочу, вот, знаете, такое общее впечатление как бы выразить об этом месте а, Вот суббота, воскресенье Да, вот сегодня суббота Народу очень много, везде Знаете, вот, что мне не понравилось Вот эти гидромассажные ванны Они работают по расписанию То есть, ну, определенное время да. Я так полагаю, что владелец этого места Он просто тупо экономит на электроэнергии в Суббота, да Где-то включилась гидромассажная ванна Туда сразу народ бульк Набился и все, и места нету мне как бы они, знаете, по барабану эти гидромассажные ванны. Ну, само, само вот это главное, что... Мы не, даже раз... еще не сходили. Да, мы в них Все даже еще камень. ни разу не были. Все везде занято, да. Вот в саунах э, и то не везде. В сенную сауну мы тоже так же не попали. Да, вот единственное, что мы хорошо попарились в русской бане, где можно подавать воды. В простой бане полежали. Бассейн еще не... Цитрусовые были, да. Цитрусовые тоже, кстати, классные. А, цитрусовую баню, да, пойдем там в три часа по расписанию. Парильщик должен парить. Ну, пока все. Me, wind and rain, it's some kind of butter. Смотрите, гидромассаж кобра, все по расписанию, расписание, расписание, расписание Видите? Меня вот это лично вообще напрягает, Прямо... Короче, мы сначала даже не знали, где эта кобра Такие чуть не уплыли, место занялись, сидим прям под этой коброй Вот она, она, просто лейка Но ее так брутально эпично называли кобра Ждем, короче, кобру Ну вот, на улице наступил вечер и помещение Мира Термакс заиграло другим цветом. Смотрите, как стало красиво и красочно. Подсветка, медленной реки, столбы, удерживающий потолок, коллегина и также дополняет красок. Короче, мы сегодня закончили посещение этого центра. Накупались очень классно, мы отдохнули тут, попарились. Нам очень понравилось. Есть, конечно, свои плюсы, свои минусы. Короче, кому понравилось видео, не забывайте подписываться на наш канал, пишите комментарии, ставьте лайки, поделитесь видео в соцсетях. Всем пока!